Дорогие друзья, вы слышите голос? Это мама, зайчиха. Она зовет своего маленького зайчика. Она нашла корм. А как зовут нашего маленького зайчика? Little bunny. Little bunny. Дорогие друзья, дорогие ребята, я рад приветствовать всех вас на канале Пита Горбатюкс. Сегодня я изменил название канала. Это не страшно, я думаю, что вы к этому привыкнете. Итак, вы сегодня узнаете, какая история случилась с маленьким Литтл Банни. Давайте узнаем эту историю. Будем читать. Little bunny wants to fly to the space. Little bunny wants to fly to the space. Это предложение переводится следующим образом. Маленький бани wants, хочет, to fly, лететь, to the space, в космос. Интересно. Читаем следующее предложение. Little bunny sees the dream little bunny sees the dream маленький bunny sees the dream видит сон что это за сон интересно he looks at the moon and flies to the stars He looks at the moon. он смотрит на луну, and flies to the stars. и летит к звездам. Ничего себе! I have a new space helmet. I have у меня новый. Космический шлем. I fly to the moon. Я лечу к Луне. Says little bunny to his mother. Говорит маленький Банни своей маме. Little bunny eats A big cake. Little bunny eats a big cake. Little bunny, маленький bunny, кушает большой торт. Cake. Then bunny eats a big carrot. Потом bunny eats a big carrot. Есть большую морковку. Банни does not want to wait. Банни не хочет ждать. He looks for a territory for the mooning he looks for он ищет a territory for территорию для the mooning для прилунения приземление И, hears a voice One, two, three. It, on, слышит голос. Один, два, три. Little bunny открыв opens eyes and sees his mother. Литтл Банни открывает глаза и видит свою маму. Where is my new space helmet? Где мой новый космический шлюм? Asks Bunny, спрашивает Bunny. Mother answers, мама отвечает. You have not the space helmet. У тебя нет космического шлема. Wake up! This is the dream. Проснись. Это сон. Next day. На следующий день. Little bunny. Wakes up. Маленький банный просыпается. He, his eyes, and sees a new space helmet. Он открывает свои глаза и видит. НОЙ КОСМИЧЕСКИЙ ШЛЁМ It absolutely looks like real Он абсолютно похож на реальный This present from your father's hair Этот подарок тебе от папы Зайца, says his mother, говорит его мама. His mother keeps a big cake for little bunny. Его мама держит большой торт для маленького Банни. These helmet and cake are the surprise for you. Эти шлем и торт есть сюрприз для тебя, says His мазы говорит его мама. Дорогие друзья, о том, что произошло дальше, вы узнаете на следующий раз. Это будет у нас урок номер 4. Если вам не трудно, кликайте делайте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго! So long! Пока! И до скорой встречи! Дорогие друзья! Если вам не в тягость, если вас это не затрудняет, Будьте так добры, будьте так щедры, подпишитесь на мой канал, а я буду со своей стороны стараться вас радовать и никогда не огорчать.